Всего бывают два типа души, вот в глобальном плане. Душа, которая старая, зрелая, долгоживущая, с определенным таким информационным избытком, и такая душа хочет в этот мир что-то отдавать, распространять, проявлять активность, действовать. То есть, если вам хочется действовать, вы от действий получаете удовлетворение, вы… Активная старая душа и душа родителя, скажем так. Есть души молодые, души детей, скажем так. И вот эти души, они получают энергию, получают от внешних обстоятельств, от людей. Они настроены больше брать, а не отдавать. Понимаете, вот две крайности есть. Соответственно, бывают женщины. Зрелые души, которые настроены отдавать, у них есть амбиции, планы, цели, есть энергия на это. А есть женщины, которые более принимающие и настроены брать. Соответственно, может быть четыре типа отношений. Две зрелых души, мужчина и женщина отношения где мужчина зрелая душа женщина молодая отношения где обе незрелые то есть обе такие детские души и отношения где женщина более зрелая душа а мужчина более молодая смотрим следующий уровень отношений когда женщина родитель, мужчина родитель вот. что здесь важно здесь важно то что э, в основе таких отношений должна лежать честность и порядочность на уровне, где оба зрелые сильные души, честность, порядочность, открытость, близость, искренность – это основные моменты, которые эти отношения создают. Предательства здесь не может быть. Но и в этих отношениях должен происходить обмен, где мужчина чуть-чуть больше отдает, чем женщина. Как это организовать? Женщина тоже хочет отдавать. Но она не должна рулить мужчиной. Если она мужчиной рулит, мужчина, родителя, это будет вызывать агрессию. Но куда деваться женщине? Ей необходим либо тогда какой-то свой проект с людьми, либо она рулит детьми, либо у нее есть какие-то ученики где она может вот свои, скажем так, свою активность, свое доминирование легально реализовывать. Понимаете, в чем фишка? Вот. Задача мужчины – не препятствовать ей этот проект создавать. Задача мужчины – сказать, ну хорошо, помни, как бы, что мы в семье – это как проект номер один, не должна семья страдать, если у тебя есть какая-то работа или все дела. Но по приоритетам ниже ты можешь создавать то, что хочешь. У тебя есть на это право, я его уважаю и признаю. Что еще важно? Что еще важно? Что еще важно? Очень важно, чтобы женщина в этих отношениях не имела подружек, которые находятся в позиции ребенка, и не приглашала их домой, не знакомила с мужчиной. Почему? Потому что все подружки в позиции ребенка, а потенциально это любовницы. Задача вот. женщины, если она хочет свою семью защитить, таких подружек с мужчиной не знакомить. В дом их не водить.